Друзья, ну что, вы готовы? Порции коротких анекдотов о а Джеки. Старый еврей стучит к сыну в туалет и кричит. Абраша, старайся спать на работе. Тот удивленно спрашивает, почему? Сын, ты сэкономишь не только на воде и туалетной бумаге, но также тебе еще и оплатят это время.